У каждого разумного человека очень часто возникает вопрос, как укрепить иммунитет. И сейчас я хочу вам предложить новый взгляд на решение этой проблемы. Какие возможности существуют? Ну, во-первых, это, конечно, рациональное питание, которое предполагает активное использование растительной пищи. Это фрукты, овощи, зелень, орехи и необходимо ограничить жирные сорта мяса. Следующий момент – это закаливание организма. Это методики, которые повышают тонус организма и восстанавливают иммунный статус. Далее, из медикаментозного лечения можно использовать иммуномодуляторы, которые будут восстанавливать иммунитет человека. В последнее время люди активно стали использовать биологически активные добавки. И это очень здорово, потому что они действительно компенсируют тот дефицит, который мы не получаем с пищи. И последнее, это водный питьевой режим. И это глобальный, это очень важный момент. Почему? Потому что мы с вами на 80% состоим из воды. И вода будет напрямую влиять на качество или состояние наших клеток. Не случайно Всемирная организация здравоохранения говорит о том, что заболевания на 80% связаны с водой, то есть ее объемом и качеством. Радует то, что водно-питьевой режим он не стоял на месте, он развивался и эволюционировал. И у нас появилась великолепная возможность использовать высший пилотаж. Это биогенную воду. Вода, которая дает не только жизнь человеку, но и здоровье, молодость, энергию и долголетие. Биогенная вода получается с помощью гидроплазмы Water for Life. Это вода в плазматическом состоянии, которая имеет необходимые физические, химические и биологические свойства для каждой нашей клетки. Гидроплазма – явилась великолепнейшим подарком всемогущей природы и передовой науки. И она имеет массу преимуществ по сравнению с обычной питьевой водой. Во-первых, это просто и удобно. Это доступно по цене. Это абсолютно безопасно, потому что нет возрастных ограничений и противопоказаний. Далее, это очень эффективно, потому что гидроплазма на клеточном уровне помогает обеспечить все необходимые процессы для нашей каждой клеточки. И последнее. Это не лекарство. Это даже не биологически активная добавка. Используя ее, мы не имеем абсолютно никаких рисков. Все качественно, безопасно и очень эффективно. Если у вас появились вопросы, и вас эта информация заинтересовала, вы можете обратиться к владельцу YouTube-канала и получить консультацию бесплатно. Более того, у вас есть возможность увидеть массу результатов, которые достигается с помощью этого потрясающего продукта 21 века. Я желаю вам здоровья и долголетия!